Дорогие друзья, существуют разные проекты, в том числе и совершенно виртуальные, и которые в том числе, и я прошу прощения, врут, что они занимаются тем или иным. Вот компания Тонигма доказывает всем своим присутствием то, что она реальная компания, и то, что действительно реально стоят терминалы, принадлежащие конкретным реальным людям, через которые можно сделать конкретные реальные платежи. Вот, например, мне сейчас надо пополнить счет мобильного телефона моей дочки. Вот давайте мы это сделаем. Идем в информейшн. В International Payments, Mobile Communications, выбираем Европу, далее Россию. Кстати говоря, можем переключиться на русский язык, хотя это нет необходимости, но тем не менее. Выбираем, выбираем, выбираем оператора. Вот билайн уже с мегафоном просветились, вот у меня МТС. Теперь я вспоминаю номер моей дочки. Вот, набираю, соответственно, его 916. Итак, номер далее. Подтверждаем номер. Выбираем наличный. Ну и, собственно говоря, кладем эти наличные. Достаем Pocket. Put the money from Pocket to who? Мы здесь сразу видим курс. И мы можем посчитать, что это будет 7,7 и восемь рубля. Соответственно, нажимаем на кнопочку оплаты. И мы уже проверяли, где-то в течение 10-15 секунд приходит СМС о пополнении платежа. И отсюда выскакивает подтверждающая бумажка. который, собственно, и написано, на какой номер и сколько денег пришло. Ну, вот и вся операция. Владелец этого терминала, а именно пуляж, получится данной операции примерно половину дирхама. Ну, в рублях это около 4 рублей. 4 рубля с этой транзакции. Неплохо. Если учесть то, что придет, например, 100 человек, скажем, в день, то 4 мы умножаем на 100, уже получается 400 рублей за день. Просто так ни за что, потому что Гуля сама находится сейчас не здесь, и она не работает. Это за нее ее киоск работает. Ну вот так. Один раз покупаешь такой киоск, и всю жизнь получаешь прибыль. В этом суть нашего предложения.